Есть вот такая сумка. Она у нас в гобеленах, в разных материалах была. И на сегодняшний день она вот есть в белом. И осталась еще одна штука в черном красивом гобелене. Цена этой сумки 2000 рублей. Вот так. Идем внутрь. Здесь есть длинный ремень на плечо. Есть... Перегородка сейфик, которая идет во всю длину сумки. Размер сумки тоже довольно большой, что позволяет ехать в дальние поездки и наполнять ее по а тому функционалу объема, который ну, необходим вам. Выглядит это вот так.